Друзья, всем привет! С вами снова я, мир Борода. Сегодня в эфир я выхожу со своей новой, так сказать, студии, и сегодня мы поговорим о леденцах э, Алтоец. <музыка> леденцы Алтоец вы часто спрашиваете, многим из вас интересно, почему именно эти леденцы продаются в моем магазине и почему эти леденцы являются такими вот прям культовыми и интересными. А, для того, чтобы понять, почему все вот именно так, давайте обратимся к истории. История леденцов Алтоец э, начинается очень-очень давно, аж в начале 80-х годов 18 -го века. Представляете? Я немножечко прочитаю, потому что э, не очень хорошо запоминаю даты. Так вот, э, хронология развития компании Алтоец. 1780 год. Э, начинается выпуск ультрамятных пластинок для борьбы с неприятным запахом изо рта. 1918 год. Алтоец начинает продаваться в Америке. Кстати, стоит отметить, что и по сей день а это эти леденцы являются номер один э, среди леденцов мятных леденцов э, в Америке. 1920-е годы. Начало рекламной кампании. Необычайно сильная мята. Алтоэц предлагается в качестве лекарства при пищевых отравлениях. 1977 год, год моего рождения. Новый продукт под названием Винтегрин Алтоэц. 2001 год, запуск легендарной серии ограниченная легендарная limited edition серии, которая была выпущена к дню святого Валентина и называлась она Love Altoids. 2003 год, первая жвачка без сахара Altoids. 2007 год, первый продукт с 1920 года вне железной упаковке под названием Dark Chocolate Dip It Means". А в 2009 году вышли новые Altoids со вкусом холодного меда в десятом году жестяные баночки были уменьшены вот такие вот они стали вот. А в одиннадцатом году вышел вкус северной мяты а в двенадцатом году появился новый размер упаковок и в четырнадцатом году вкус арктической мяты такая уже упаковочка с арктической мяты. как я уже показал Алтоэц, самая, самая фирменная упаковка Алтоэц выглядит вот так. Она жестяная, она удобная, она кайфовенькая, такие вкусненькие таблеточки. Почему они стали популярны? А потому что эти коробочки жестяные стали использовать под... Различные наборчики, там необходимый, знаете, там необходимый аварийный запас, EDC движ, то что мы ежедневно носим с собой И это началось еще с дальнобойщиков, которые не выбрасывали коробки, например использовали их под пепельницы Потому что мята нейтрализовала запах сигаретного табачного дыма и было очень как бы, удобно Потом стали носить в этих коробочках, например, ниточки, иголочки, таблеточки. Кто-то использует их под аптечки, кто-то использует их под какие-то другие нужды. Я, например, часто складываю туда какие-то мультитульчики, маленькие объективчики для съемки на... Ну, макросъемки, знаете, такие есть, на насадки на смартфон. Собственно, различных применяю очень много. Даже есть целый движ, если, например, загуглить там, какой-нибудь кит-алтоец, что только с ними не делают. Делают внутри всякие поделки, делают какие-то гитарные примочки, делают вейпы, курят через вот эту вот фигню, делают какие-то тут громкоговорители, маленькие динамики. И, собственно, кто на что горазд Я показываю вам сейчас ряд картинок, которые я нашел. Посмотрите, как люди только не изгаляются, что, ну и что только не делают, собственно, с этими коробочками. И получилось так то, что Сама коробочка стала намного популярнее этих самых леденцов. И многие приобретают алтоец для того, чтобы у них потом была вот такая вот коробочка. Ну и помимо, например, если говорить конкретно обо мне, помимо классических э э э, леденцов у меня сейчас есть еще э э, в наличии, в ассортименте, можно купить, это э э, арктическая мята. Тут уже коробочка открывается не так, э как э стандартная классическая она тоже жестяная, но у нее пластиковая крышка здесь, и она сверху просто вот так вот откидывается. И сами леденцы более плотные по консистенции, так сказать, такие более жестковатые, и более ядреные на вкус. Маленькие, например, жестяные коробочки тоже кайфовые, у них тоже можно что-нибудь носить, очень такое мелкое, мелочь какую-то, какие-то прикольчики. Собственно, вот небольшой такой ролик по леденцам Алтоец. Я надеюсь, для тех, кому было непонятно, что это такое и почему вот, блин, такой вот движ вокруг этих конфеток я немножечко разъяснил ситуацию. На этом все, спасибо за внимание. С вами был либо Мир Борода. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, приглашайте друзей, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии побольше активности, и все у нас будет хорошо. До новых встреч!